Всем здорова, с вами и В этом видео решил провести эксперимент. А именно, поменять всех игроков позициями. Вратарь я поставил нападение. Полузащитников поставил защиту. Смотрите, что получилось. Итак, друзья, заходи в управление командой. Я буду использовать команду Ливерпуль. Плюс докупил еще пару интересных футболистов. Итак, для начала поменяем схему игры. И вот я меняю вратарей на нападающих. Месси и Наймара пока что поставлю в запас. А Алисона и Буфона поставлю нападающих. Теперь поменяю полузащитников на защитников. Вот, давайте вместо Алисона поставим ДХ. Так, а теперь меняем всех защитников на полузащитников. А на ворота поставим самого высокого футболиста Месси. Итак, нападение у нас Дхей и Буфон. В полузащите у нас Марселу, Лангред, Бейли и Рожо. В защите Азар, Хедерсон, Кроссмане. И на воротах Месси. А теперь сыграем всей этой командой. Будем играть с Наполи. Вот их команда, а вот наша. А дальше, как говорится, весь комментариев. Mm-hmm. Итак, друзья, вы все сами видите, лучший игрок матча ДХЯ. Кому понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами, как всегда, Андрей. Всем удачи и всем пока!